приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Козерог на март 2022 года напоминаю что это видео как и другие прогнозы на моем youtube канале вы можете смотреть по вашему солнечному знаку а также по знаку вашего асцендента и у нас с вами первый месяц весны, он приносит с астрологической точки зрения перемены, обновления. И ваш знак почувствует это довольно ярко. И давайте обо всем поговорим по порядку. Первые такие тенденции перемен связаны с движением Венеры. Как вы знаете, Венера оказывала на вас огромное влияние в начале 2022 года. Это было связано с ее ретродвижением в вашем знаке. Это могло создавать ощущение недовольства в отношениях, финансах, а также необходимость что-то менять вот в вашей жизни, отношения к себе, к своему внешнему виду тоже нужно было менять. Сейчас же в марте месяца, в начале месяца произойдет финальный очень такой громкий аккорд, связанный с тем, что нужно будет сделать окончательные выводы, будто бы вынести вердикт. Это будет связано с тем, что по 6 число Венера выходит из тех связей с другими планетами, с тех градусов, которые она проходила, будучи ретроградной. И она, к тому же, в период с 3 по 6 число соединяется с Плутоном и Марсом в вашем знаке. И это создает огромное количество энергии. Вы можете ее направить на решение финансовых вопросов. Для некоторых это будет период получения прибыли когда будет расти ваш доход. И должна сказать, что те сдерживающие факторы, которые будто бы тормозили вас и мешали продвигаться в карьере, а также в финансовом плане, они в марте уже перестают иметь над вами силу. Поскольку начиная с 6 марта Марс и Венера выходят из вашего знака и переходят в свободный воздушный Водолей. И, соответственно, большой фокус внимания переходит на тему как раз-таки заработка и финансов. И многие из вас почувствуют облегчение, а также возможность достигать те финансовые цели, которые вам очень необходимы на данный момент времени. Кстати, огромное преимущество марта в том, что все планеты движутся вперед, они имеют хорошую скорость, нет у нас с вами ретроградных Меркуриев. И это, безусловно, прекрасный фон для деятельности, активности, для начинания. И важно, чтобы был соответствующий настрой и желание идти вперед. 2 числа будет новолуние в рыбах, в вашем секторе общения, поездок и обучения. Кстати, это новолуние будет в аспекте Курану, поэтому оно может принести вам возможность обновить а, ваше окружение. Это могут быть а, новые связи, контакты, новые знакомства, это может быть а, и желание обучаться чему-то новому, необычному. Это может быть онлайн-обучение. В целом данная новолуния дает вам интуитивное понимание того, в каком направлении двигаться. Поэтому важно доверять себе и следовать зову своего сердца в контексте вашего развития. Кстати, в начале месяца Меркурий будет в соединении с вашим управителем Сатурном, и это может дать вам необходимость обмозговать какую-то тему, обдумать что-то досконально, продумать, составить план, проконтролировать какой-то момент, проследить, чтобы все было так, как вы хотите. И в целом, начало месяца — это период ясности, когда вот какие-то затяжные ситуации, которые имели место быть в вашей жизни, они уже подходят к концу. И вы делаете только вывод, и дальше что-то новое, дальше новые горизонты. Еще одно яркое событие астрологическое, которое начинается в марте месяца, это, конечно же, соединение Юпитера и Нептуна. Это две медленные планеты, и подобное соединение всегда создают основу для возникновения важных и запоминающихся тенденций в нашей жизни. Юпитер и Нептун будут соединяться Весной 22 года с марта по май месяц. И впервые вы это соединение прочувствуете, когда Солнце будет проходить соединение Юпитера и Нептуна с 5 по 13 число. И это может давать интерес изучать что-то новое. Это может давать такой эффект, когда вот... Вам легко привлечь к себе внимание, легко поднять какую-то тему, обсудить ее. Вы находите интересных людей в своем окружении, которые могут вам чем-то быть полезны. Это активизация ваших контактов, активизация сферы общения. Может быть интерес и необходимость изучать иностранный язык, а также поддерживать общение с людьми, которые живут в других странах. С 10 по 27 число Меркурий будет проходить знак Рыбы, ваш третий дом, и это создает акцент тоже на теме общения, на теме обработки информации, но рыбы ⁇ это знаки интуиции. Поэтому важно опираться в первую очередь не на логику в общении, и не проявлять вот такую избирательность, а вот именно доверять своим ощущениям, с кем вам комфортно, с теми общайтесь в меру своего желания, в меру своих сил. И интуиция в этот период вас не подведет. 18 числа будет полнолуние в Деве, в вашем девятом доме. и это полнолуние дополнительно активирует осень, третий, девятый дом, и поэтому у многих из вас могут быть поездки в этом месяце, может подниматься тема переезда, может подниматься тема, когда, в принципе, хочется обновить себя, свои мысли, чувства, цели, желания, и это может произойти благодаря э, тому, что вы захотите развеяться, куда-то съездить. И здесь, в принципе, расстояние не имеет значения. Это может быть как поездка в другую страну, так и поездка куда-то недалеко. Здесь важно, как вы это будете воспринимать и э, в какой компании вы поедете. Так как полнолуние будет в аспекте к Плутону, то это дополнительно может давать вам поддержку какого-то влиятельного человека, это может давать важный финансовый итог, достижение высокой цели, высокого результата в материальном плане. Также это полнолуние дает вам возможность обновить какие-то свои установки и убеждения, которые на самом деле мешали вам идти вперед. С 21 по 23 число Меркурий будет в соединении с Юпитером и Нептуном. Это тоже Важный период в плане коммуникации для вас. Это период, когда могут решаться вопросы, связанные с вашим автомобилем. И в целом этот месяц подходит для того, чтобы поднимать вопросы транспорта, поездок, авто. И поэтому вот данное соединение дополнительно данную тему акцентирует. И под конец месяца, 28 числа, будет точное соединение Венеры вашего управителя Сатурна. С одной стороны, этот аспект может дать вам желание что-то себе купить, чем-то себя порадовать, но в пределах бюджета, в пределах возможного. Поэтому, если вот вы почувствуете улучшение финансовое в начале марта, вы можете... Дополнительно вот, накапливать определенную сумму, тогда под конец месяца вы позволите себе какую-то приятность. Возможно, то, в чем вы долго себе отказывали, или это то, о чем вы долго мечтали. Но в целом это будет какое-то вложение а, средств в то, что приносит вам радость, положительные эмоции. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Будем с вами на связи. Всем пока-пока!